Ребят, доброе утро! Участникам чатов с вами снова Нюра. Сегодня написана жалоба на судью в квалификационную коллегию судей, поэтому я хочу довести до вашего сведения о том, что согласно статусе судей закону номер 3132-1, закону... О статусе судей, которые с изменениями дополнения вступили 25, 10, 2019 года. В моем случае хотела бы ваше внимание обратить на то, что все судьи э, любого региона э, указаны на своих сайтах. И э, можете туда войти и убедиться о том, что. Помимо того, что судьи не Российской Федерации не могут подтвердить свои полномочия, более того, они указаны в информационном источнике интернет, как созданный уникальный идентификатор, например, дела под определенным номером с английскими буквами, замечу, то есть регион сначала ставится, а потом идут цифры. Дата поступления искового заявления от СЦА, да, в нашем случае ЖКХ, о взыскании плата за жилую площадь, и коммунальные платежи, тепло, электроэнергию, признак рассмотрения дела рассматривается единолично судьей. Вы понимаете, какое нарушение единолично судьей? Согласно Конституции СССР. Дело в том, что они не могут рассматривать единолично, потому что они обязаны соблюдать Конвенцию прав человека и действующую Конституцию СССР. Статья 151 правосудие в СССР осуществляется только судом. Конституция СССР, статья 160, никто не может быть признан виновным и совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию, иначе как? По приговору суда в соответствии с законом, согласно действующей Конституции СССР 1977 года. Правосудие осуществляется порядком соблюдения как назначения судей, так и создания судов. Статья 151, 152, 163. Понимаете? Поэтому мы вообще ничего не понимаем. Но сейчас я хотела сказать не только о судей, но и об управляющей компании еще раз. То есть, я да, не выстраивала взаимоотношения, закрепленных на основании проустанавливающих документов, не возникало обязательств не только отсутствия договора, но и вечных имущественных прав. Истец не имеет такого подтверждения, не имеет законных предпринимательского вида деятельности, хозяйственно-экономической деятельности, как предоставление услуг, взимание жилищных коммунальных платежей с граждан, отсутствие лицензии на продажу природопользования с недрами, как уголь, вода, свет и газ. Вы должны это запомнить, уважаемые. Что согласно Гражданскому кодексу понятие договор 420-523 Гражданского кодекса 161-160 Гражданского кодекса Гражданский кодекс 39 глава где должно быть безвозмездное оказание услуг все это должно закрепляться письменным доказательством понимаете также должно быть лицензия о недрах Закон РСФСР об охране окружающей среды. Статья 18 предусматривает основания хозяйственного вида деятельности. И закреплено в статье 19 выдачи лицензии. Истец не предоставляет ни единого платежного документа и не предоставляет к бумагам названное исковое заявление, согласно учету первичного бухгалтерского документа. Вы должны это все учесть, уважаемые участники чатов. Дело в том, что как оформляется документ бухгалтерский. Он же должен закреплен не только бухгалтерской подписью, но и обязательно иметь платежное поручение, платежный документ. Если вы заключили договор о предоставлении безвозмездного оказания услуг, то есть они должны обладать предпринимательской деятельностью предоставления услуг, то есть они обязаны это все предоставить, у них ничего нет, понимаете, договора у вас также нет с ними. Но платежный это документ, бухгалтерский хоть один, предоставьте управляющей компании, они не могут этого сделать, потому что бухгалтерский э, учет ⁇ это ответственность. И если бухгалтер поставит на платежный документ, который идет в соотношение, в закрепление с договором, то есть вытекает из возникновения каких-либо прав, поэтому вас никто не предоставит. Хочу ваше обратить внимание. Более того, все коммунальные платежи у нас, мы уже все знаем, что они оплачены поэтому закрепляются законами федеральными. 210 об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, федеральный закон о потребительской корзине в целом, статья 2, пункт услуги. Бюджетный кодекс федеральный 145. Федеральный закон о порядке установления долговой стоимости номер 87. Дальше федеральный закон 210 на официальном сайте вашего же региона. В разделе «Реестр муниципальных услуг». Все бесплатно, ребят открывайте, и вы там все увидите. Федеральный закон о защите прав потребителей 2300-1 от 1992 -го года. Вообще, управляющая компания хотела обратить внимание, ладно, они действуют на основании договора, согласно понятию обслуживания МКД, понимаете, с муниципалитетами по Госту 56038. Дата введения 2015-07-01 ОКС 03-080-30, услуги жилищно-коммунального хозяйства и управление многоквартирными домами. Постановление правительства от 2016 -го года номер 97 о федеральных стандартах оплаты жилого помещения. Обращу внимание, что это федеральный закон э, утрачивает силу и идут последующие. Это основной закон Постановление правительства, но еще перед ним был э, с 2003 -го года номер 552 -й. Его вели исключительно по причине малодоходности, и все оплачивалось с федерального закона уже с 2003 года. Для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Отдельные таблицы субсидии, субвенции, дотации и соцпрограммы. Также капитальный ремонт на многоквартирные дома закрепляется все в этих постановлениях. Имейте в виду, что капитальный ремонт оплачивается также с бюджета муниципалитетом исполнителем э, бюджета. Понимаете? Все коммунальные услуги оплачены физическим и юридическим лицам. Дальше э, постановление правительства номер 1710 от э, 30 декабря 2017 года. Почитайте, оно очень интересное, Об утверждении государственной программы РФ обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ. Федеральный закон 131 об общих принципах организации местного самоуправления РФ. Уставы города, устава поселения, устава э, области. В уставах области также все это указано. А, где вы можете взять уставы? Не буду говорить, что вы можете воспользоваться на сайтах, а сайты э, согласно 149 федеральному закону об изменении и э, информационных э, технологиях э, вы э, несет неофициальный характер. Также должны об этом знать. Поэтому уставы они выставляют э, то, что доступно э, зрительно. А оригиналы у них находятся в муниципалитетах. Вы можете туда сделать запросы, и они обязаны вам предоставить, замечу, за подписи и э, исполнительной власти подписи. И запечатью. Также хочу обратить внимание ваше, что требования к управляющим компаниям, согласно лицензии, местного самоуправления да, районов, они должны выполнять и соблюдать нормы СНИП и СН, эксплуатации дома. Капитальный ремонт, ремонт МКД, безопасность труда, ремонт трубопроводов, сантехнические работы, вывозы мусора э, и так далее и тому подобное. Уборка, кстати, помещений также. Это указано в ГОСТах 56038 2014, -го, ГОСТ 55161-7-2014. Э, национальный стандарт РФ, услуги жилищно-коммунального хозяйства и управление МКД. До этого я вам сказала услуги жилищного коммунального хозяйства и управления МКД. Также это ГОСТы называются. Дальше ГОСТ э, 516.17. Жилищно-коммунальные услуги, общие технические условия. Дальше ГОСТ э, 56 56.535-2015. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления МКД. Услуги текущего ремонта общего имущества МКД. Э, Дело в том, что все это вы можете указать э, в жалобе на судью, то есть она должна быть э, извещена о том, что она нарушает ряд федеральных законов. И в любом э, своем э, ходатайстве, жалобы. Э, сейчас мы обсуждаем, что это я писала в ККС, да, жалобу на судью, потому что у нее не было права принимать исковое заявление, э, права э, данная гражданка не нарушала никаких э, у истца, да, потому что еще и не было взаимоотношений. Поэтому вы имеете полное право просить, согласно порядку рассмотрения жалобы о совершении судей дисциплинарного проступка, определен в статье 22. Федерального закона от 2002 года номер 30 об органах судейского сообщества Российской Федерации, статья 27 «Положение о порядке работы и квалификационной коллегии судей». Согласно закону номер 3132-1 о статусе судей в Российской Федерации, статья 3 Требования предъявления к судье». Вот сейчас вот будет очень интересно для вас, потому что, когда говорят судьи неприкосновенные, МВД пишут судьи неприкосновенные, следственные комитеты пишут судьи неприкосновенные, я хочу утвердительно сказать, что судьи прикосновенные. С, по причине того, что они не обладают полномочиями, это районные областные судьи, они не обладают полномочиями от ä, правительства нашего, да? А, ссылка на предусматривают действие как бездействие стороны лица мной неустановленной личности, без полномочий, названной судьей Матросова, под личной заинтересованности судьи, который влияет или может повлиять на ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. То есть это сказано в статье 3 э, закона 3132-1 о статусе судей. Понимается возможность получения судьей при исполнении должностных обязанностей дохода в виде материальной выгоды. Третье. По причине принятого искового заявления нарушение ГПК статьи 131 формы и содержание искового заявления со всеми вытекающим доказательствами как отсутствие нарушения права истца э, оговаривается в пункте 4, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав свободы или законных интересов истца и его требования. Указано закон о противоречии конституционным правам истца. Пункт 5. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, также отсутствуют. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, истец не может подтвердить. Эти обстоятельства. Перечень прилагаемых к заявлению документов и его понятия Федеральным законом номер 77 об обязательном экземпляре документов, статья 1, основные понятия, то есть отсутствует в иске и имеет как признак неофициальный. Привлечь лицо, названное судьей Матросову, статья 12.1 дисциплинарной ответственности судьей. Согласно вышеуказанным федеральным законом, лицо Матросова юридического лица не определило хозяйственную деятельность, взимание жилищно-коммунальных платежей и предоставленных услуг согласно возникновению права. Uh, управляющая компания Service, естественно, не предоставила ни единого платежного документа, не предоставит к бумагам названное исковое заявление, согласно учету первичному бухгалтерскому документу, который оформляется для хозяйственной деятельности и закреплена концепция системы классификации правовых актов, окведом, да, общероссийский классификатор вида экономической деятельности утвержденный приказом Ростандарта, кстати, 2014, номер 14, заявить лицу матросов самоотвод согласно статье 3. И вот здесь, уважаемые, я хочу обратить ваше внимание, что если судья сделала свое движение в нарушении гражданских прав, согласно э, закону о статусе судей статьи 3, требования предъявленных к судье, пункт 2, в случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. Лицо, названное судьей Матросова, нарушило ряд вышеуказанных федеральных законов. Статья 3. требует предъявления к суде. Судья обязан неукоснительно соблюдать конституцию, федеральные конституционные законы и федеральные законы. В нашем случае судья Конституционного устава, суда, судья субъектов Российской Федерации, мировые судьи обязаны также соблюдать Конституцию, Устав, субъекта РФ и законы субъектов РФ. Понимаете? Вернее, не в нашем случае, в нашем случае районный судья рассматривается. Поэтому вот такие вот у нас выводы и жалобы в квалификационную коллегию судей. Я не знаю, когда это все закончится, но такое преступление против народа со стороны судей, это, это просто ужасно какое-то. Я не знаю, сколько хотят они денег. Но э, давайте бороться э, честно. Давайте будем создавать оборот. Что ж, вы мне присылаете бумажки-то какие-то. Я даже не вижу, как должна я выстроить свою защиту, да, писать какие-то ходатайства. На основании чего? То есть в одностороннем порядке все рассматривается.